шишки кедро грани показывает что будет дорога грань уходит на дорогу ну... она... О, бля. гребище вы полкопны за собой тянете все Подойдем. А ну стрелку покажем вперед, куда ты идешь. Вернусь назад, она будет. Стаза речки, на той стороне речки Дарван. ребятишек, латяров два, три, ага. маленький нахуй. Костары без ментов Куда? О, блять, и тут высохла даже. Лика, да, что? вы первый раз такое видите? А? Первый раз такое видите? Да раньше я на мотоцикле ездил вообще, на хуй. Ага. Бывали тогда? Не, но ну, тут, наверное, не сильно выбивали ее, а может, гладили. Лег прозрачный, блядь Хороший. Смотрите, дудочку погрыз И медведь лежал Лежанка медведя, друзья Такие вот кедрачи здесь стоят Ну кедры, блядь, не тронули вообще Кедры не тронули Видать, боялись нахуй Кедрачи стоят вот такие короче шишки нихуя нету друзья как-то так поедем еще за 50 километров отсюда от нашего места до другого проверим может быть будет малиночка и да, когда-то медведь похрал а может уж кори малиной Вот завалено, друзья Валёжники хуёжники Кедр, да? Ну, гнилой, наверно Ну, суки, а, даже до сюда доехали И оставили лес, блять. Ну, а вон сколько его, этого леса Здесь избушку можно с него срубить было, не одну нет, я вообще говорю, даже вывести, если бы его надо было. Можно было и баню, и хоть что нарубить нахуй. А здесь, что не ну, дрова здесь невыгодно вывозить. Чтобы? Ага. Где? Я пробежал туда, в Кориальчик пробежал. А, вон сидит. Где? Ага, вижу. Друзья, вон соболек сидит. Один. Или 네. Короче, друзья, Соболь с Собольком были, с маленьким Соболёнком. Вот в таких местах. Такое вот делянище. А здесь вот медведь лежал. Видите, прям все излёжно. Лёшка прям охуенная. Такие вот... Через закус проходы. Соболек. Давно я саболек не видел живого. Баудись. Ну, стай дикий. Мало кто бывает здесь, поэтому здесь вот так легко и встретить. Особенно. И медведь ходит, и лоси. Все выбито. Вот. А, бля. Чуть не набрал, друзья. Вчера тут глубоко, блин. Через такие вот травы перебираемся. Ладно. Проваливайся, идешь. Принять. Лисички нашел, три штучки Я первый раз вижу, как он растет Можжевельник, друзья Можжевельник Нету, да? Ну а хули толку тогда обратно хуярить? Наверное, плотина была выше, ниже Вы здесь шишки переносили? Ага воды. Вот лосяра ходил, блять, нихуя копыта, и туда, и сюда. Вот ведь яра ходил, вот пальцы нахуй. Сюда я брал. А, вот. Ну. ну вот лапка. ребятишки А вот копыта, нихуя. Смотрите, Копыта с моим сапогом сравнивайте, друзья. Ебать уже и мостик. Охуенно. Я говорю, тут дорога будет. Вот она речка. А как называется река Леколь? Дорога-то вообще охуенная. не знаю, как она называется. Вот он ходил, ну небольшой. Ну, небольшой. Мы, наверное, вот небольшой. Конечно, заедем. Почему мы не заедем? то Там на бывает Вот такие вот дела. Продолжаем путешествие. Две полочки на батарейке. Опа! Короче, хуй помер. Мы можем не заблудиться. Да нам хули тут заблудить, мы можем остаться тут. Чувствовать хули сразу. А, стука какая-то, писать Муравей где? Нет, Эти не муравей а какой-то зеленый жук. Там что-то позвонит, он что тут ведет. На вертолете кто-то А, И не, они же на самолете полетят. Не с этой стороны. Да хоть хоть бы не скидывали, а прошлись бы так, кружочек, ебанули Дунули. бы. Дунули. Дунули бы нахуй. Вот мы сейчас зайдём, потом есть все бутики. Там все уже сдули, наверное, нахуй. Может нет, нихуя, но... Ну тут вот маленько есть, чуть-чуть. Вы здесь были или где-то дальше? Табор у вас? Дальше. Добавотина. болотина. <coughs> <coughs> ну нет. А там поближе то Ну, Надо видно посмотреть. по прямой. Вы не слышали? Тогда а вы шмяк-то этот бросили? Привет, Амарин Мил. Может, им здесь. Ты их не слышал? Зашуршало да заебись. Ну, я видел даже, он мелькнул там. Не, я не видел, кто мелькнул, но я, я, видел? я слышал зашуршало. Да Может, это бурундук? Тяжелый кто-то. Может, большой бурундук? Медведи видны, вот, а то есть, где-то. Стал бы Так вкуснее. Чё-то специально зажёг ее. Но хозяева... ...тиана была. А нахуй мне-то надо. А сжигать ну просто сожгли чтоб никто не пользовался да да вы тоже жжёст? ты там пользовался-то а а на... ну как? то вдруг кто-нибудь полеет на чераде приедает ну, может и геря сожгли стояй на эти часы может быть залупаются же чтоб не стояли игрушки может здесь чей участок, кто хочет-то подон в прошлом году ездил с Бобру лабановский участок чтобы забрать mm -hmm. Ну что-то у него не получилось Так участка сейчас же нет Ну чё вам? Какая же нахуй разница? Он хотел переговорить Это общего пользования един... Ну Артёму сейчас другое рассуждение нахуй mm -hmm. Общего, общего, что он тут жизнь охотится нахуй Как ты полезешь? Блять, вы в деревне охотитесь И что? И все охотятся там И что? Mm -hmm. Ну деревня mm -hmm. это деревня нахуй. Так и здесь как же самое. А здесь уже никто нахуй. Да, это хуйня. Да ни хуйня. Мы с батя ходили нахуй. У нас вот и жгут. на светлая границ. Постоянно залупались нахуй. Ну и пускай залупались. Ну батя нахуй суцела. Ну и все, вот. Они так. всегда залупались нахуй. Залупались и залупались. На арендованные суньцы вот это уже залупаться будут Тогда дрождаким с батькой нахуй своим поставили избушку. На колыпе. Я не знал, нахуй, что они без меня, я как раз руку проселил. И все. Я а, не руку проселил. Учиться поехал, на субит. Расхуяешь, ожги нахуй, им вещи все нахуй. Ну потом шукуенок слизнался, типа. Я постоянно тут охотился, а вы поставили нахуй избушку. Ну, за это его и ёбнуть могли. Я думаю, Дед, Нет, когда охотился, тогда такие дела и были нахуй. За такие дела нахуй. Попробуй, сожги нахуй чужое. Охольце, охольце, не мешай. Ну вот и получается, что ты уже мешаешь. Ну это уже между собой. Ну. Я тут захочусь, нахуй. Ты прошел, прострелял, судить, нахуй. И все. Ну и все. Ну кто Помешал, успел тот -то и Кто успел тот -то и съел. Вот сейчас шишки, это что? Сейчас вы скажите, нахуй, что это ваш хедрач, Вас тоже пошли. Вы же тут вот занимаетесь каждый год. Ваша тайга считается. Что... Тут и до нас всё-то шестовало у ну вот. Тут раньше было городских наху больше, чем в Иснах. Переезжали с арсуду наху. Так бы сквозной был, хидральдик падали, все можно собирать? А если бы она разом упала? Или был бы этот, ёбаный, хидротряс? Хидротряс надо, хидротряс, блядь. Сейчас зарядили его, пока сидим тут, нахуй, ай, ёб. А вы что, на батарейках? Уже батарейках вы имеете в виду? пускай ей шасси? Нет, это, заводится, Я батон что ли делает. А я признаюсь, я не попытался в доме. Это <свят> Оно заводится как на бензине Типа как станция, тут на двух ремлях. Ну я понял. Двух ремляк прикрепляется нафиг. Завел ее нафиг. Ну все. Дару дал нахуй. Молоки Ну, а если еще штук 10 их купил? Не, ну 10 так избежал. Чтоб выработка больше было. Ну взял кого-нибудь. Наруду набирать, потом делить надо нахуй. Нахуя своих? Ну, а твою не надо, Дима? Димка? С того он не стоит. Ну, сколько ему надо, шоколадку купили, да и все. Ну, он не унесет же это все вам охрел. Шоколадку купили. Все они там прошали, наверное. Начинали <с> от, Седьмя> от Седьмя до последнего. Седька сейчас на контракт уйдет все. Ну, что его отшивали мне-то? Ну, что же с Аркадой посадить <с хотели? Его и вы взяли еще блядь, он... Маскуруется хорошо его Вот эти ебаные войска Антитеррористические Маскироваться? Машину, говорит, учили маскировать? Провода палёк Сейчас научат его, нахуй Провода за быгану смокает надо доедать Сейчас, Надо Где-то на поле поедешь. На месяц Нам а что там они делают здесь? Маскировать нечего? Калатки Машину... раскручивают Машины закапывать Окопы а рыть нахуй там есть, да. да. Там есть комары или нет? Где? Знаете, там сколько там помашь. мошков, блядь? Мы на плат выходили, у нас постоянно, блядь, мошки чурали нахуй Невозможно было а у нас ничего не было у вас там вообще никуда не было. Пусть меня будут нахуй. Почему у них хуй? Берблюды, козы, зайцы. Они вас не кусали? Ну, мы охотились на них. Ну, вот. ну блять, там бы навигатор надо было. Там бы можно поохотиться. Поблудить. Ну, вот А так, хлопки, вот так, выйдешь, а хуй знает, в конце края не видать. Поза видишь, позом подходит, начинаешь посадить. И боишься, что куда, как-то назад идти хую знать, заблудишься. Ну, ну. Пустыня как в часть прикинула. А с навигатором бы ее. Его... Ну, ну, сейчас еще ходили там, Не наверное. Ну. Не больше Вот, друзья, грань. Грань Медведи тут вообще как бы преобладают. Больше, чем лосей. Ха-ха, нихуя тебе. А там кто-то, короче, осильное гнездо разбомбил и в муравейник уронил. Ну что, друзья, всем привет. Сегодня 31 августа 2019 года. Сегодня открытие на утку. Ну, короче, охота по Перу начинается. Поставил я будильник на 4:20. Не вытерпел. Сейчас 3 часа ровно, 10 минут. Короче, спать лег где-то минут 20-12, проснулся пол первого. Все это время вообще уснуть не мог. Ну как уснешь передохот это. Короче, дальнейшие видосы будут с водоема, друзья. Посмотрим, что там будет. Ну все, давайте ждем. Сейчас, короче, попытаюсь на лодочке зайти в камыш и в камыше постоять, подождать. Друзья, время у нас вот. Короче, заснять ни хера не стал снимать. Короче, как началась война, блядь. Стрельба, стрельба, стрельба. Вот, короче, 11 уток. Лодка загружена, короче, ребята. Патроны кончились. Взял всего две пачки, блядь. Короче, много уток не нашел. Камышу вот такой вот пиздец. Ну все, друзья. Короче, пойду еще за патронами. Попозже приду вон там утки. Так налетает, налетает прямо классно. Ладно, все, сейчас отмечаю их лицензии, поперся домой.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 еще ебани разом стой стой ближе подойдет плачь, плачь, плачь. не не не не стрельни стрельни чтоб не уплыл оттуда вот стреляй давай Дай а, его <годанная> вот вот <кто -то>... да <годанная> <Или, годанная> <мёртвая, годанная> <годанная> гп ГПшная уебалка Вот это патроны, так патроны Вот это ГПшная, блядь. петень ебать, ебать Широконоска что ли? Э? Широконоска что ли? Все, она лежит Ты дойдешь там? Тебе гильды надо? надо да, да. Шесть, семь. А ты стрелял откуда? Вот отсюда где-то? Так, подожди. Три, шесть, семь... Семь, семь, семь. Есть? Так, ну отсюда вот где-то ты стрелял. Вот отсюда? Так, семь штук есть. Я хочу, до Да нахуй нужен лишний вес? Ну, давай! давай. На гильзы сразу! Это, Это что, нихуя, хорошая патроны, бля! Да, блядь, ты... надо было и тут, их можно было нахуярить, вообще дохуя! Все, друзья, три уточки есть! Три утки есть, короче! Одну для Юрик добыл. О! Лужица хорошая, богатая. Вот мой трикаш лежит. Вот он, голову положил. Там он две Юркины, остались утки. Не дойду, но сейчас сейчас Юрик возьмет, короче, болотники. Ну, короче, не зря приехали. Километров, наверное, за 25 уехали на лужу. Вот. Такие дела. Так, что у нас? Предохранитель все. Стоит. Сейчас вот с этой стороны крикоша достану. И там, короче, друзья. Короче, друзья, помогите, пожалуйста, кто может деньгами на патроны. У меня патронов нету. Блять, так охота поохотиться. А денег нету на патроны. Помогите, кто может, если кому-нибудь не жалко, пожалуйста, помогите. Чтобы вот такие вот видосики поснимать вам, Показывать интересными. Вот вот здесь сейчас приближу. Вот они два лежат, вот один, а вот второй крикаж. И вот еще один вот лежит, вот это третий. Вот, короче, с полем, друзья. Но можно было здесь и побольше настрелять, но... Юрик маленечко по своей методике стреляет. Вот. Я бы стрелял под... Ч ⁇ как охотничье впечатление? А тут мелко. Ну, правда, висковато. Да наберешь ничего страшного. Надо было палочку взять, Юрик. Вот. Сломаешь, ага. Блять, ну тут можно было Юрик больше их взять. Тут нихера херата бунта был. Ну вот, можно уже и плов будет сделать, ага. Да, да, да, да. Там где те, там. Видишь, как я его на бревно. Не, не широконоска, я думал широконоска. Но, Ну? Вот такой вот крикошонок, друзья. Сейчас, короче, за двумя другими пойду. Вот такая вот здесь лужа, бля. Огороженная. Ну а там, по-моему, по -моему, будет. Юрик, тут вот взять жердину, да и все. Да даже если понаберешь, мы сейчас Ой. все... Мы еще куда будем заезжать или домой? Ну, ну давай заедем, потому что они могли туда сейчас плюхнуться. Сколько? Всего? Хуй. Ага, смотри, а там еще дальше получается. Наверное, мелко, но... Бля, да, они в середине лежат. А эти-то, наверное, нихера не настреляли. Ну вот, кто ехал. они, может, на рыбалку ездили? Ну там какой-то вроде не это. Там вот, наверное, шелохвост вот этот с белым пузом лежит. Шелохвост, наверное. Да иди наберешь, ничего страшного. Ну или штаны с ними вообще даже не подозревают, что это. Они думают, это гром. Гремит. Здесь, наверное, никто не пошугал еще. Ой. Да стопудово, нахуй. Молодая. Не, ну нормальный он. нормальный. Вот последний взлетел, старый был. Но его надо было, блять, сразу же. Я бы два раза успел. Лед промазал. Два раза. Я не люблю такой, вот, чтобы Ты бы ебанул его, засыпал бы, нахуй. А где гильза то еще есть? И, наверное, 7 был. А может и 7. Ну, ну. моя по -по -вот. ДП, Ну и хуйней. Но она Но Бежит. Ну в деревне пойди обосрались, думать ёб твою мать, кто тут? Не, ну вообще... кажется, блять, не стреляли, не стреляли, а тут... Как наши? Да тебе можно из нулевки стрелять? Ну, значит, чё? Не, чё тебе жалеть-то ебать? Ну ты кого с ней бы стрелять? Только, кстати, по уткам можно ебать Она вот с такого расстояния как раз заебись было бы Она бы нахуй одной дробиной их всех перехуярила Почему? А так я его замкнул а? Я же его замкнул Да закинешь, закинешь. Что, друзья, идем рыбачить сейчас, попробуем Воблером, попером достать уточек Короче, поохотились и порыбачим Поутячим Поутячим а -а -а. Да они стопудово еще и вечером сюда прилетят ну. Они просто не поняли, куда из них три штуки делать ну вот это, по-моему, точно широконоска лежит. Ой, широконоская это, ебаная. Шелохвостно. Потому что у них только пузо белое. Но это всяко не свистун, не этот, не черок. Они Нет, они так и были, тебе так кажется. Все, ребятки, учимся доставать уток. Вот таким вот макаром. А ты поближе, подойди туда, Юрик, сколько сможешь. чтобы долго не кидаться. Да и фиг с ним тяжелее будет. Одна вот беленькая, ребятки. Ну, ну. Вот сейчас вот тут. Да ты зайди в сторону, ага, вот так. Просто леску в воду, Юрий, кудочку, носик, как у них не зацепил. Юрик, носик в воду засунь Да не надо ее, ты крючком не подцепишь Ты ее просто потянешь тем, что ты ее леткой придавишь Ой, плавненько ее вот так Профессиональный рыбак Сибири. Ну, вот аккуратненько. Юрик знает свое дело. Да все, сейчас ты его с одного заброса достанешь. Ты сейчас даже нотиком дотянемся. А а я... Вот такая вот охота, друзья. Че, кидание его сюда, Илька. Это, это, это, не... это, наверное, серая. А, это ж это, подожди, дай посмотрим. Это, наверное, это самка широконос. Ой, это Такая же самая. Это, это криковая самка. Нет, это не криковая самка, друзья. Я тебе говорю, это шилохвоста самка. Да. И там такая же. Такая же самая уточка, и там, друзья. Ну, вон там. куда вот А? Почему пузо то белая? Вот как не белая? О. А -а -а. Такое же самое белое пузо Или это типа как свиять, или как она называется? Друзья, кто знает, как утка называется? Ребята, кто знает, как вот эта уточка называется? Свиять или самка широконос. Ой, шелохвоста? Вот скажите ко мне, а? Ребята, что-то я даже не знаю, как она называется. Вот, Зацепила, а? Видите, вот Юрик рыбачит. Утячит. Ну тот, крикаш, красиво на березку выплыл нафиг. А? Да ты уже пройдешь, Юрик, 10 сантиметров, пройди и носик. Такая же, ага. Ну, это молодой, наверное. Дожди, непонятно, что -то. Да не, то же самое, Юрик, только молодой. Молодой. Ну, вот, друзья. Да или это шилохвоста, блин? Куточки. Ну, вот эти. Нет, это шилохвост у самца хвост, а самка вот, по-моему, вот такая. Либо это шелохвост у самка, либо это свиясь. Вот, друзья. Вот такие вот охотники здесь собрались, которые ни хера не знают, как утки называются. Да я в принципе-то их и никогда я и не, не запоминал. Уча, Конечно, это утка, утка, она вся образно утка. Вот. Три штуки есть. Это... Да я и смотрел, я их как бы не запоминаю. Я знаю, Широконоска, Шелохвост, крикаж, блядь, Гоголь нахуй. Это, Широконоска. А, Широконовская я уже сказал. Пиганка знаю, Все больше ничего. Ну, черков там. Три скунки, свистунки. А их же всяких-то вообще дофига Там модели. Да Но широконоска, я знаю точно, что она с Канады прилетает Она прям там зимует Вот от нас она в Канаду улетает Ну туда улетает, отсюда Нет, но у нас У нас зима, а у них лето Я и говорю, она зимой улетает на зимовку туда Она же просто на курорт улетает В теплые края, а потом обратно возвращается Так что тут еще вопрос Спорный, либо она канадская, либо наша Российская. Все, короче, ребятки, сейчас еще в одно место зайдем, посмотрим. Что там будет, не будет, может шуганул уже кто. да ну, мы тут метров. Нет, нет, да. да пошли пока, потом сходим. Там может достать, так можно будет, если будет, кого доставать. Короче, с водоемов вот друзья. Добыча. Криковая утка. И вот эти вот две уточки. Вот такие дела. Ребятишки подходим. По-моему, ну, нету тут воды нихуя. Думаешь есть? Ну ну. Тогда не сюда все прилетели, наверное. Двойной? Двойной, друзья, а? What I use. Ребят, Хорошего Его к берегу поднесет А, на ту сторону его Юрику несет Можно было и эту, и эту успеть Это она сидела, нормально было они там уже не будет, будет. она большая подковой полоса ага. бобер нагрыз нахуй осинку. Да. но ну, я сейчас он туда наверно поднесет хотя там сильно водоем, то есть, нет а видно было сразу от берега эти такие волнишки на ту сторону мы перейдем там, И... там да И здесь обойдем ну вот куда встать Конечно. Она на той стороне уже, видишь? Ладно, дальше включимся Добришка тропу надела друзья Здесь капкан так смело попадется Такие делишки, друзья Ну, давай, иди Или мы вместе тут пройдем? Пошли здесь Да хули, я уже штаны намочил, да? Пойдем, да пойдем Высушимся. Да хер с ними. Ничего страшного. Вот смотри тропа бобриная. Дорога, блин. Но она старая. Ну старая, но все равно Замытая просто. Но а так дорожка классная. Но сейчас, друзья, достанем крикаша. Что ты говоришь? Да ну, мог я тоже так подумал. Никого. А это дальше, что ли, монеты?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 Вот, вот. Опять стрельнул кто-то. Ой, кол как раз боберст грыз. Вон ты... она где прикольная? Где? Вон лежит. Ну? Так... Ну вот кол, говорю. Берет. А ты туда зайдешь, Юрик? Тут не глубоко. прямо эту может даже березку положите на нее наступить чтоб сильно не про этого -то. не продавливаю даема зайдешь смотри отталкиваешь ну и все забрали четвертого ну, это не это тяжелый ну, побольше к Ну. Прошлогодний. Вот. Какая утка. Уточка. Ну, ну. Мех пять. Ясно. Вот, друзья. У кого-то больше кто-то покупает. Два крикоша. <coughs> Смотри, вот этот старый, вот этот молодой. Ну. Этот старей. Этот виш... Это прошлогодний. Ну. А это, это самки. Вот это самка. Самка. А вот это молодой непонятно, то ли селезень будет, то ли самка будет. Да это оба селезня. Ты чё? У селезня зеленая голова. Это оба селезня. Я У самки крылья. Но здесь кто-то побухал. Саука вот чья-то. Соль там да, или да, что? Или сахар? Да коровы наверное Сол, оторвали. Да. Коровы наверное оторвали. Так, Теперь подвешил бы куда-нибудь, сдует нахуй ветром. Да, нет. Или он втянет, положит, да и все. Вот, вот, вот, вот, вот он, вот это тяжело. вот сюда его положит. Я ножек стрелял. Ага. -а. Вот. А я его туда делать. Грыбок. Ничего. Закрою его, еще материал сюда. И я втянул его втянем. в его Ну, ну. Теперь, битуля, идем вот к такому вот камышу. Если ее никто не поднял. Она вот сюда, да, пойдет сейчас? третье место Нет, нет, нет, это другой. Это пошел кто-то. Это она упала. Да вот здесь, это другая утка. Вижу. Это бобер. Нет, побежь. это не бобер. Побежь. Давай вот сюда. Иди сюда. Быстрее. быстрее, там молодые крыльями захлопают. не, не попал Нет, она дальше пошла. На чужой угол. Она готова, будь. зарядет Это, блядь, Юрик, вообще отсюда его надо было заходить Вот ты запомни, где заходить? Вот, заход Вот, коридор Пошел сюда, ты сразу же здесь увидишь И вот здесь, она, нахуй, окно увидишь Ёба-народ, тут, наверное... Где? О, да. да это бобриная Нет, она не да Нет, это Да какая-то просто коптан. верхушка была Спасибо. Это его кто-то выкапывать пытался Ё. А еще есть такая лужа? Блять, я его видел. Я тебе говорю, больше заряди. Что тебе эти три или два было у тебя? Надо было зарядить. Вот поэтому в таких ситуациях и надо заряжать больше патронов. Я бы вот... вот его вообще вот сейчас можно было. Он просто сидел. Он прямо рядом сидел. В 10 метрах от нас. И в камыш поплыл потом. Когда то уже заряжать начал. Ну все, друзья. Приезжаем по вот такой длинной дороге. Вперед, и... Мы не ожидали, просто, что утки будут сходить Не успели заводить Приступать на маленькие Все! Пойдемте, пожалуйста, видео! Всем привет, друзья! Сегодня у нас 3 сентября 19 года Вырвался, короче, на рябчиков свои, свои родные места Кедрач Кедры вот такие вот стоят Столетние, может даже больше, чем столетние, видите, вот такие дела, ну не знаю, будет что-нибудь, посмотрим, короче, маленечко грибов, посвистим жабчика, Ну вот такой самодельный манок, а. ладно, дальше покажу, что будет. А бабочек... Вот по а бабочек, друзья. Бабок нашел. Опять пока не видать. Планировал опять посмотреть здесь. Но здесь ни одного пенка не видно. Друзья, бурундучок производит заточку чего-то черный грусть, друзья. Один блин. друзья табун рябчиков вон один есть сидит но он сука, высоковато в смысле далековато ну сейчас попробую в ложу ряд друзья есть один он второй полетел сел У нас вот лежит блядь, самочка здесь короче друзья табуны вот так вот попал и по голове с контейнера короче стреляю второй раз промазал блять далековато было ну как далековато далековато ребята с контейнером блин сложно попасть выцеливаться надо было я так стоя стрелял вот короче первый ряпчик меньше 2019 году но здесь табунок был штук 5 лосишки ходили друзья вот прям свежак Ось вот хуйди такой маленький ручеек надо пройти Сейчас прицелимся. Хреново что-то. Нахера не попал. Не попал, друзья. Вот стоило только тут лес попилить Года четыре назад Как здесь вот все вот это вот место Заросло малинником, видите? Здесь не было такого Не могу пройти мимо 3 сентября вот такая вот малинка Мелкая, лесная Просто так прикольно смотрится Вот дерево сваленное под ним, короче, пихту спилили. Такой фончик. Классненький, ребята, во. Вот такой зачетный. Тайга. Ходим, рябчиков ищем. Не упасть его. Что самое интересное, друзья, они вот растут по дороге. В лесу их вообще не было. В одном месте только бабок был в лесу. И все, и то там дорожное место было. Старая дорожка лесная. Здесь вот нынче никто не ездил. Вот они растут, грибочки. Друзья, два вот такие гриба растет. Видите? О. Даже не знаю, как они называются. Но они как-то называются. Вот такие вот грибочки. Думаю, что они хорошенькие будут. Короче, во. О, и вот третий, смотрите. ха Друзьяшки, третий грибок. О, видели? Вкусно пахнут вообще. Лайкуем, друзья, лайкуем. Выворот, видите какой. Таких выворотов вообще тысячи. И какие-то грибы растут. Непонятные. Такой вот муравейник растет. Дятел орет слышно. Ну, туда дальше, друзья, короче, навряд ли будут грибы. Там будет сейчас местность совершенно другая. Под сомнением, короче, что там попадутся они. Я сомневаюсь, короче. Такая вот низиненькая. Низинная местность, короче. Вот. Там если их может попасть, это только солененьки. мне как навряд ли больше ну сейчас вот здесь вот еще могут быть а там дальше не знаю сомневаюсь Друзья, еще один обабочек нашелся вот такой вот обабочек на тоненькой ножке, ну вот с этим рыжиком сейчас короче пойдет он в пакет короче время что-то на телефоне у меня сбилось показывает 1 января 70 -го года, охренеть это я вообще в шоке время я не знаю, вот бабок сгнил уже один Значит, друзья, тут посмотреть надо еще, может, что будет. Такой вот рыжик нашелся. Ну, не рыжик, а волнушка. Вот такая вот. Ну, нормальный, короче. Вот еще один рыжик соленый. Волнушечка, хороший. Ну, а так, друзья, вот здесь вот такая таешка началась. Березки, осинки, кедерочки встречаются. И вот такая вот ровная поверхность. Без всяких этих завалов, болотистых местностей. Видите, чистоган такой. Классно. О. Такие вот валежники встречаются. Это... Я еще в детстве ходил, он здесь лежал. Вот этот вот пень. Ну как в детстве, лет 15 назад ходил здесь. Он лежал. Вот по траектории, по своей еду. Сейчас вот рябчика видал одного. Только посвистел он короче видать сидел на дереве рядом от меня десяти 10 и полетел короче вниз под речку я не стал за ним идти. уже темнеть начинает смотрите друзья сколько валяется леса в лесу короче Видите? прям вообще много и таких куч вообще много много много по всему лесу вот это вот либо можно было прибрать куда-нибудь срубик срубить еще когда он свежий был либо его можно было пустить на дрова друзья либо его можно было забрать и продать кому-нибудь. Но этого никто не делает. Воруют, короче, потолще. Быстрее грузят, короче, и увозят. Ну, а здесь, друзья, походу, медведи вытоптали. Небольшие. Сейчас попробуем следы найти. Не видно на болотинке. Ну, короче... Недержато вот ходили. Вот такие вот две сосны нашел, короче. Их наверное, тут, блядь, найти никто не смог. Видите? Две сосны среди тайги вот такие вот здоровенные стоят. Я просто ее вот не обхвачу. Одну даже вторую смотрите с моим ружьем, какая она соснища. Макушка там с это сучки такие громадные, блин. Вот такой вот осинек, друзья, брошенный, Видите, брошенный, никому не нужный. Сколько лет он здесь лежит? Камаза два тут лежит. Никому не надо. Вышел вот так на такую вот приятную дорожку, вот такая вот красивая, ровненькая. Травушка, муравушка. Легкая такая. Травинка растет. Угу. Ну, эта дорога новая какая-то. Я здесь ее не наблюдал. Примерно лет пять назад я здесь не было. Друзья, вот далека заметно или это мухомор, или это шляпка подосиновика. Не понял. Мухомор, блин, друзья. О, Мухомор растет. Сейчас будем смотреть подосиновики. Смотрите, друзья, коза здесь прошла. Следы. Вот здесь, в наших местах, я вообще, по идее, не должно быть. Обалдеть. Охренеть. Обалдеть, друзья, куда она пошла? Друзья, столько радости прям Вообще, такой, блин, вот такая вот красота, блин, вообще. Ребята, это вообще нечто. Во! А, темень уже. Короче, уже через час затемнеет. все вообще будет темно даже быстрее. А я вот лажу грибы еще. Друзья, белочка. Вот на сосенке сидит. Молодая белка. Вон она пойдет сейчас на другую сосенку. Небольшая бельчонка. То есть, а если... снизу